приветствую всех на моем канале с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе я буду делать комплект бантов для школьницы это лента с градиентом атласная лента и украшения со стразами кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла репсовую ленту с градиентом у меня ушло 48 сантиметров при стандартной ширине ленты 4 сантиметра и еще атласную ленту синего цвета и мне понадобился отрезок в 114 сантиметров ширина этой ленты тоже 4 сантиметра украшение я уже сделала из бус и стразов на цепочке две штучки длиной 4 сантиметра, это для бантиков, вот четыре сантиметра длина, и три сантиметра это для галстука. Галстук я буду делать с подвеской. Для нее я взяла страз. 1 на 1,5 сантиметра, цепочку со стразами, размер этих стразиков 2 миллиметра, ну а бусы я уже сказала, использовала для украшения серединки банта и галстука. Еще понадобятся две резинки, клей момент кристалл, у вас может быть это любой другой универсальный клей, зажигалка нужна, иголка с ниткой и клеевой пистолет и маленький кусочек фетра. Свою работу я начну с заготовки украшения для галстука. Я долго думала как это сделать интересно неординарно и вот придумала такой вариант отступив от края 6 сантиметров я пришиваю большой страз он у меня пришивной видите сзади он гладкий поэтому нужно пришить ниточкой Раз пришит, нитка закреплена, обрежем узелочки, и теперь мне нужно отмерить длину стразовой цепочки. Это делается просто: прикидываю, сколько нужно, промеряю, вот так будет достаточно, и отрезаю. Теперь нанесу обильно клей вокруг всего страза. Лишний клей, если и выступит где-то, мы его потом срежем ножницами. И теперь аккуратно, не спеша, нужно выложить цепочку со стразами так, чтобы Стразики смотрели вверх. Они оказались смотрящими в сторону. Они любят заваливаться на бок. Поэтому здесь будьте внимательны. И вот так я хорошо прижимаю к стразу. И теперь подклею свободные концы. Тоже в одной точке наношу клей. И совмещаю две полосочки стразов. Теперь это я положу. Пусть хорошо высохнет а пока мест займусь бантиком для бантика мне нужно два отрезка атласной ленты длиной 16 сантиметров по два отрезка репсовой ленты и длина их 8 сантиметров кусочек ленты длиной 6 сантиметров это для серединки ну а также резинка и украшение для центра бантика беру ленту изнанкой изнаночной стороной к себе и подворачиваю уголок закрепляю этот уголок огнем и потом делаю еще один треугольник получается большой треугольник атласная лента плохо выкладывается, сложно с ней работать, нужно тщательно подминать пальчиками ее. Если есть возможность, можно избежать этой атласной ленты, взять такого же тона репсовую ленту или вообще сделать половинки банта в другом варианте. У меня такой вариант есть, в одном из последних видео. И ссылочку на него я оставлю под описанием. Или можно перейти по подсказке в правом верхнем углу. Вот я сделала два лепестка и пока местах оставлю. Теперь из репсовой ленты я делаю тоже большой треугольник, состоящий из двух маленьких треугольников. Делаю этот вариант только потому, что у меня оказалось недостаточно репсовой ленты для моих трех бандиков. Поэтому пришлось изобретать такой способ. Здесь я выравниваю. Сзади все сгибы на одном уровне. И теперь я подворачиваю передний уголочек, тот, который ближе к вам, прошиваю его, прошиваю все уголки у основания и верхний уголочек дальний тоже подворачиваю и прошью его вместе со всеми уголочками. Здесь нужно подровнять. Просто чуть-чуть подрезать, чтобы было ровно и красиво. Теперь я вернусь к центру. Вот так я разделяю конструкцию и вывожу иголочку к центру. Теперь захвачу оставшийся лепесточек за самый краешек и подтяну его к основанию детали. Прошиваю его и закрепляю нить с обратной стороны. Получается вот такая деталь. Делаю вторую деталь точно так же. И теперь маленький момент. Я посредине чуть-чуть оплавляю краешек и фиксирую бантик вот в таком положении. Кусочек ленты для серединки я сворачиваю рулетиком, делаю ширину соответствующего украшению. это примерно 8 мм. Оплавляю срезы, а из белой ленты я делаю флажки, срезаю примерно 1 сантиметр отступив от центра, крайнему уголочку. И получаются у меня вот такие флажочки. Центр я тоже отмечаю при помощи огня. Теперь делаем 6 волшебных уколов иголочкой. И у нас затягиваем ниточку. И у нас получается вот такой. такая основа для нашего банта. Теперь я обе половинки приклеиваю горячим клеем. Сюда я приклею резиночку. И от центра буду приклеивать полоску из атласной ленты. Правим все лепесточки, все флажочки, все красиво. И теперь наношу клей и ставлю украшение серединку из бусин и стразов. Вот, бантики готовы. Теперь я сделаю галстук, к нему сделаны уже точно такие же половинки, как у бантиков. Точно такая же серединка, здесь украшение для серединки немножко короче это помните резинку я эту использовать не буду обычно галстук ставят на резиночку а я возьму застежку для брошки основу для брошки вот так она расстегивается будет пристегнута внизу под воротником на блузочку здесь уже клей хорошо высох и можно освободить это украшение от фетра здесь я обрезаю подрежу вот здесь вот так и постараюсь здесь как можно ближе к стразам срезать фетр Чтобы фетр сделать более тонким, его нужно немножечко оплавить огнем. Но это еще не все. Здесь получается некрасиво, видно узелочки. Значит, все это мы спрячем под атласной лентой. Я взяла кусочек ленты, Клей момент кристалл я нанесу на фетр. Вот по всей плоскости. И таким образом приклею ленту. И пусть немножечко полежит, подсохнет. Из остатков фетра я сделаю подложку под бант галстук по размеру основы вырезаю кусочек фетра прямоугольник и еще один прямоугольник нужен будет вот тоже по его размеру я делаю для хорошего крепления вот здесь у меня уже клей в низах. Я обрежу ленту и обработаю срез огнем. Подвеска готова. И продолжим делать, готовить основу вот бантик. На меньший кусочек я наношу клей и подклеиваю его снизу. Теперь наношу клей поверху и подклеиваю больше кусочек фетра. Здесь можно обработать огнем, можно оставить так, как есть. В принципе, это большой роли не играет. И еще на один маленький прямоугольник размером 2 на 1 сантиметр. Я буду приклеивать половинки банта бабочки или галстука бабочки. Так, И вторую половинку. Желательно и здесь, тоже нужно склеить по центру. Так, от центра я отклеиваю валик из атласной ленты. Если получается немножко великоватая эта лента, мы ее срезаем, а срез обрабатываем огнем. Теперь я приклею украшение. И подвесочку я подклеиваю, приклеиваю прямо на основу. Вот так, по центру. И сюда же теперь приклею бантик. Ну вот, комплект на 1 сентября готов. Бант бабочка или галстук бабочка с подвеской и два бантика. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!